Всем привет! Меня зовут Нес. Хочу поделиться с вами мощной молитвой защитной к архангелу Михаилу. Эта молитва поможет защититься от негатива исходящего извне, а также скинуть с себя негативные привязки. Подойдет она также для каждодневного очищения. В каких же случаях эту молитву можно применять? Например, если вы идете на какую-то важную встречу и сильно волнуетесь, что на вас будет оказано влияние извне. Также она может помочь, если вы застряли в какой-то ситуации в прошлом, можно будет обрубить эту привязку. Поможет, если вы просто выходите в места большого скопления людей. Таким образом вы сможете защититься от летящего негатива извне. Также она подойдет для каждодневного очищения по вечерам перед сном. Итак, молитва. А теперь закрываем глаза. И стараемся ярко-ярко себе представить архангела Михаила. Его семиогненный меч, щит, броню. И все то, что вы сейчас будете произносить. Архангел Михаил на помощь. Архангел Михаил на помощь. Архангел Михаил на помощь. Архангел Михаил впереди. Архангел Михаил позади. Архангел Михаил справа. Архангел Михаил слева Архангел Михаил вверху, Архангел Михаил внизу, Архангел Михаил везде, где я иду. Архангел Михаил, защити меня своим семиогненным мечом. Отсеки от меня все негативные подключения, прожги места этих подключений, дай мне свою семиогненную броню и молитвенный щит под ноги. Аминь. Повторяем молитву еще два раза. Также эта молитва будет хороша в случае, если вы были атакованы энерговампиром. Она с легкостью обрубит все привязки, которые к вам идут от этого человека. И отток энергии прекратится. Для каждодневного очищения читайте ее перед сном. Желательно не меньше 21 дня. Подписываемся на мой канал, ставим пальцы вверх. И пока-пока!